всем привет с вами я каскад 84 и сегодня я покладал дома своего друга райдера гера в общем сегодня я покажу вам что произошло с этим домом и если вы придете по ссылке в описании на канал прям на канал райдера гера ну вы можете Увидеть у него видео э, про то, как он их, тут э, был грифер А вот тут он написал комната 228 за Грифферена. В общем, у меня качество плохое по, почему-то получилось. Но это я потом исправлю. Тут у нас была моя комната, а теперь э, тут вот, э, вот такие вот э, всякие не пойми что. Тут вообще непонятно вообще, что вот за фигня здесь произошла, я не знаю. Я не знаю, я не понимаю, ну, что тут происходило вообще, не понимаю вообще. В общем, вот, та, вот такой у нас грифер был. Кстати, еще раз а, напишите, как правильно приватить дома. А, да, такие огромные. В общем, ну, в общем, он ä, тут у нас ä, сходил с ума, тут ä, даже какая-то палка. Он какой-то агрошкольник непонятный, можно так назвать. И вот он раснес весь нам дом, кроме того места, где у нас реально запривачено нормально. А вот приватить почему-то нельзя нормально. Блин, жалко, что он все поломал и ушел. Вот теперь комната Райдера Герак, где тут написано все. Ух, а... себе, что-то. Я, блин, в шоке была, когда зашла вообще сюда. Да. Вообще тут вообще нифига себе. Тут была пещера, а сейчас какие-то агрессии всякие что-то непонятное, короче. В общем, мы что, делать, мы не знаем. Либо строить домик маленький такой, маленький домик. Я не знаю реакция, какая будет у, у Райдера Гера, именно, когда он, ну, зайдет, либо посмотрит мой видос. Вот хочется вот эти вот все таблички разрушить. До Гриффера наказать, блин. Такой идиот. Тут у нас запривачено... Сейчас я даже палочку достаю. Дост... Короче, я достаю палочку на этом моменте. В общем, да. Вот я достаю палочку, смотрю, тут райдер 228 и райдер гер. В общем, так, два этих заприваченных места. Можно было вообще заприватить э, это, э, одну комнату, типа, друг, одну комнату и еще одну комнату, на всякий. А, пищи, а вот, э, на, ну это наши проблемы, короче, случились проблемы эмки. Короче, надо было это все приватить, э, приватить нормально. Придется это все чинить, если что. Вот мой дом, кстати, такой маленький. Да, очень маленький. Да, я просто, просто строила что-то непонятное. Мне просто меня просто бомбануло, как бы я ушла из этого дома. Того. Вот каскаду 4, тут приват мой. Если что, вот мой домик да. Я.. Тут оставляю свои вещи, короче. Вот у меня в сундуке все находится. Сейчас я играю на втором сервере. В общем, сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А, в общем, всем удачи и всем пока. Не забывайте подписываться на канал. Я все начинаю заново, короче, да. Я начинаю все заново. Это вот карьеру как Каскад 24, в общем, все